Попытаюсь я ребята вам о, тр... о третьем волнении рассказать. Летом 1978 года я из отпуска на работу пришел и в один момент неприятность себе нашел. Двери, две отделения открываю и случайно маленького толстенького человека задеваю. Я стал перед ним извиняться. Он почему-то полезно меня драться. Когда, когда он ко мне повернулся, я чуть не упал. На меня же запущенный алкоголик напал. По телу моему он стучал. Но по лицу, не до, но до лица не доставал. Не хотелось мне от алкаша пострадать. Плошлось меры к нему принимать. На спинку его положил и в дежурную часть потащил. Вдруг три зама вылетают, за форму меня хватают. И в дежурку не пускают. При этом они кричат. Николай, ты что, с Ты куда нового начальника повел? Прошлось это пьянье отпустить. И домой снова отдыхать трусить. Он, когда очнулся, пьяным голосом пролепетал. Зал, что же уволить тебя нахал. Ты просто не знал, на кого напал. Еще месяц я отдыхал. И отдыхать устал. Но деньги вовремя получал. За это время я немного о нем узнал. Он это майор Будаговский был. Он к нам такой из главка прибыл. В этот день он в столбец, он вступал в должность вступал. И ее отмечал. По своей больной привычке сильно перебрал. Кличку я давно забыл. Сами можете догадаться и узнать, даже мне ее сказать, если часто ее будете повторять. Надайло мне отдыхать. Стал руководство РВД намекать. Работу они мне смогли дать. Тунеядцам отдыхать, помогать. Там капитан уже пахал. Он от блатной работы сильно устрадал и давно к себе собутыльника ждал. Плюнул я на такую работу и такую от руководства заботу. Еще три месяца отдыхал. По своему рапорту я перевода в РУВД Ленинское ждал. Там меня приняли в кавычках «на ура», но помогали и поощряли всегда. Там такую пьянь я никогда не видал, я только с пронушителями там воевал. В это... а... Об этой работе я позже расскажу. Про пьяница Мудаговского более ничего не скажу. Я за такими никогда не слежу. До свидания, ребята. Спасибо за внимание.